И снова всем привет! Мы проходим специальный мануальный массаж, и сейчас будем рассматривать э, антисулитный массаж. Э, обычно он делается для девушек. Это бедра и ягодицы. Э, редко на икрах бывает, да, в основном мы с икр гоним лимфу вверх. Потом это вот бока здесь, э, живот спереди делается. У некоторых бывает еще на руках с задней стороны, да. И э, щеки и нижняя часть челюсти Но ну, это когда уже совсем там запущенная стадия да? Ну сейчас мы рассмотрим вот, бедра, живот, э, поясницу э, Я кстати вот в семнадцатом году получил диплом Лучший массажист года Как раз мы делали антицеллюлитную программу Вот и кубок таким С мне наградили э, Делали антицеллюлитную программу э, Для женщин замеряли их э, э, Живот, талию каждое ягодицы каждое бедро и коленную часть mm -hmm. да, над коленкой до сеанса, сеанс длился два часа, ну там месяц с обертыванием и после и как раз очень конкретно было заметно, да, у кого насколько похудел похудел пациентка, да? где-то вот тут вот уже на 6-7 сантиметров убралось даже ягодицы да да да, там все удивлено, ягодицы у кого-то чуть ли там не 9 сантиметров убралось Здесь по три, здесь там по одному сантиметру ушло. Потому что мы делали с ингибитором жира. То есть используется специальное средство. Ингибитор жира, сейчас они его не выпускают, но мы даже на себя его использовали. То есть там прям плавится подкожно-жировая клетчатка. Сами во время работы на себя намазывали, пленкой обтягивали. И тоже во время работы худеешь, потом просто выжимаешь, это все как... Угу. вся вода вытекает. Сейчас э, эта компания перешла компания целую называется. И у них э, немножко другие средства, ну более соответственно видно вот прям результат, да, уже еще по подбородку, э, по телу. Сейчас где-то там вот как бы до и после, да. но ну, это после уже десяти сеансов, наверное, вот видно, насколько Разгладились морщ... складки, да? Uh -huh. Живот ушел до и после. Видите, как подтянутый живот стал? Вот, и, соответственно, там э, средства э, есть э, разных компаний. Э, обычно вот, двухкомпонентно используются, горячие с перцем и холодное потом делается для обертывания. Э, мы, ну, тут стоимость написана, потом это я вас уже отдельно познакомлю, кому будет, кому будет интересно, да? Тут многокомпонентные средства, и там у них есть и для лица, для лифтинга, подбородка, и щек. Ну, это прайсы. И двухкомпонентные для ног и инсулитного массажа. Ну, мы используем, сейчас вот будем использовать обычные средства, продаются практически в каждой аптеке. Ну, их тоже много разных, разных компаний, они с какими-то разными компонентами бывают, да. вот. Потом можно вот термомаску использовать для оберца То есть сначала мы сделали. И потом для проблем Amazon написано расщепление жиров, эффект лифтинга. Устанавливается эластичность кожи. А вот это мы будем использовать непосредственно для нанесения на тело, да, и для массажа. Начнем, у нас будет несколько сетов, начнем с ручного массажа, а потом всякие дополнительные средства, потому что да, потому что целлюлит это на самом деле такая комплексная проблема надо будет ее решать тоже разными методами и даже изнутри принимать витаминки с коллагеном с гиалуроновой кислотой с эластином есть компания такое такая nsp у нее как раз вот такой продукт внутрь принимать для поддержки да? От кожной клетчатки есть. По-моему он там называется цел, но я тоже потом ссылки скинул на эту компанию. Так, ну давайте с двух сторон сразу начнем. Я иду с той да, вы с той стороны начинаете. Заканчивается поэтому. Угу. А, это не реклама поэтому все обертки лейблы бренды закрываем вот ну как правило да, опять все вместе с растиранием быстрого энергичного продольная поперечная согреваем кожу и вместе с ягодицей тоже и все уводим лимфу всегда уводим вот туда в паховую зону здесь в паховую зону и коленки Да ничего, она сейчас разотрется Хорошо, хорошо вот. Отличие от э, массажа Заключается в том, что э, Меньше мы делаем э, Разминающие движения да, И практически не на э, мясо Воздействуем, да, не на мышцы А на кожу, то есть мы будем больше как бы, Кожу именно захватывать э, Зону условно делим на три части Внутренняя часть, медиальная бедра э, Средняя, задняя зона да, тыльной стороны бедра, где вот, бицепс бедра находится. И зона галифе. Вот э, также его можно назвать скульптурирующим массажем, либо формообразующим, да, потому что вот убирается вот тут вот галифе зона, да, убирается, бывают вот уши такие торчат у женщин, да, uh -huh. висят, как бы подвисают немножко, они так подтягиваются вверх и попа подтягиваются вверх. Может, фото до а, надо было сделать После. после. Ну, сеанс пос, посмотрим. Да, да. Измерим левую и правую ногу, у кого больше Одинаковые Одинаковые мне ноги нужны. Кто качественно, <сínt> качественно <сínt> отработал. Так, и соответственно, в отличие от массажа, больше включается на одной, на одной зоне. например, да, лапы леопарда, шестеренки вот эти вот мы прорабатываем достаточно быстро и энергично. Вот, наша задача, чтобы все покраснело. Быстро все туда. Потом техника утюжки. Это когда вот кулачком мы ведем. Вот так вот мягко, вот так можно пожестче. Прямо вот натираем, натираем. Да, массаж этот энергичный, энергоемкий. То есть мы сами достаточно пропотеем делюсь это, очень это, красно, это болезненно мне уже там да еще один нюанс это если вены расширены да варикоз у человека ну как <hör> правило бывают задней стены стороны коленки либо ниже да то соответственно массаж по этим зонам нельзя делать и ниже опухших вен тоже нельзя делать а только Верхнюю часть делаем. В таком mm -hmm. случае мы просто икроножную мышцы выключаем из массажа. Начинаем только с бедра. Растираем быстро, энергично. даже Вот так вот можно. С первой зоны, которая внутренняя, чуть помягче. Она болезненная бывает. Терпимо? Терпимо? Mm -hmm. Вот. Где я делаю? Mm -hmm. Вот сразу видно, да? Гиперемия. Прям сошла с кольцом делает. Ну, молодец. А, круглые, а колец с камнем острым Да, же Даже все же круглые Короче, я еще золотой массаж Так, теперь вот этот наш прием Расщепили, захватили и соединили Расщепили, соединили, расщепили, соединили Приподняли и с вибрацией Знает, слово хуле плохо Строили И гоним отсюда тоже. Лимфу вот сюда. Лимфу взлам под коленным. нагнетаем магнитаем сюда. Вот. И с помощью выжимки отработанную часть лимфы уводим вниз. Вот, взяли плотно. Прижимаем прямо вот, где возможно, к столу. Двигаемся медленно. Надо прижать вот и прям выжимка, выжимка. выжимать. как бы Мы выжимаем все соки вверх от кончиков пальцев, ближе к животу, в пахую зону. Вот туда вот выжимаем. Так, подушка лежит у нас чтобы она отдыхала. Далее используем такие щипки. Вот именно не мясо, а кожу берем, да? Можно прямо вот так вот захватывать или вот так вот. Терпимо? Что больнее делает, вот, да, заметно, хорошее покраснение. Эффект правда есть. Все, уже куда? На лице? Нет. Мы ну, снимаем видео, ты нас отвлекаешь. Дальше можно использовать дополнительное средство, это креольские палочки. Тут за счет того, что внутри цепующее вещество проникает глубже от удара, за счет инерции, проникает глубже и там расщепляет... Шеровые плеточки. Сейчас я дам тебе палочки, сейчас дам. Вот теников не останется, потому что мы покрываем всю зону целиком. Позитивной стороне можно менять амплитуду. Да, потом ложки поклопали. Палочками также можно сделать выжимку. Так вот протянуть. И вот сюда. Палочками также хорошо вот. вот так вот соединять, вот раз. видите угу. захватываем коржу. Угу. Вот. Ну, соответственно, как проверяется, где целлюлит есть, или нет, да, вот сжимаем вот так вот и вот видим величину вот этой апельсиновой корочки, да, ну вот у тебя почти нету, да, практически нету. Там есть стадии, да, где-то они будут глубже и прям явно видно, что апельсиновые такие как бы дырочки, да. А где-то четвертая стадия, где вы вообще уже сжать даже не сможете, даже не сможете взять, потому что прям корочка образуется. Да? Кристина? Нет, у Лены, у Лены, которые да, я... Все, <с <с:> <с:> не <с: <с:> отвлекайтесь. Так, и естественно используем э, эти э, шлепковые техники, да, шлепаем прямо не, не щадя. Наша задача создать большой кровоток здесь. И теперь показываю двумя руками. На, на два такта получается, вверх-вниз, вверх-вниз. Подожди, я сейчас пока один, чтобы услышали. Слышите, чтобы услышали ритм. Так, попробуй. Сначала одной рукой. Во-во-во, Ну получается, в принципе, получается. Не очень красная, еще подкрасни. <смех> Подкрасит, <смех> под да. Стройная, стройная, красивая. Ты же ушами какая красная. Да я, чтобы пережить это все. Это да, покраснение явно заметно, но теперь нам придется действовать немножко по очереди, потому что формируем из ноги цифру 4, вот получается 4, да, и обрабатываем зону галифе, здесь как раз идет большой бедренный тракт, вот так же кулаком снизу вверх, можно подключить локоть, и обрабатываем теперь вот эту зону, все точно так же. И вот такие вот, не забываем, шестеренки, прямо на одном месте, долго-долго-долго вводим до состояния, когда человек почув, почувствует пациент, вернее, жжение, да, или такую подкожную м, зуд. Угу. Это значит, начинают делиться клетки и начинает работать наша подкожная клетчатка. К слову, скажу, что от чего получается апельсиновая корочка, от того, что у нас в дерме верхний слой эпидермис угу. потом дерма идет вот он достаточно широкий слой да и там жировые клетки они как грузди винограда примерно все одинаково размера эти клетки да но когда возникает э, э, целлюлит за счет того что жиры э, жир увеличиваются и одни из гроздей начинают крупнее, крупнее становиться да? а питание в итоге про, через них проходит меньше к самой коже да? и подкожная сеточка там такая сеточка эластиновая, да она начинает расширяться, и где-то не рвутся. И вот эти жировые клетки начинают выступать. Вот. Поэтому наша задача для такой силы сделать, чтобы этот пузырек с жиром лопнул. Крупный лопнет, мелкий останется. Соответственно, поэтому делается жестко. Девушка должна терпеть. Чтобы получить эффект, надо делать достаточно часто, буквально через 2-3 дня, каждый сеанс назначать. Минимум 10. Минимум 10, обычно, да. так... Ну от, от человека зависит Все индивидуально Второе занятие уже так болезненное Да, да, поэтому Два-три дня перерыв, чтобы было не, не слишком больно На следующий день будет вообще очень больно Че? Так, угу. давай меняемся так. Да. Вот, повторяй А в следующем сете Мы рассмотрим поясничную зону С вами был Олег Гудлин и снова с вами олег гудвин мы проходим антиц массаж да и вот есть небольшие нюансы для скульптури... чтобы он перешел в скульптурирующий массаж Это я вам уже говорил зона голиф тут висит да и складка слишком явная бывает у женщин да вот все хорошо вот она молодая тут бывают две даже складки они прям вот как бы проваливаются подвисает ягодица да а здесь подвисает вот эти мышцы такие ушки получаются да? внутренние поэтому им отдельное внимание уделяем Чуть ножку развернули вот так вот, да, мышцы крепится, смотрите, где-то вот здесь. Поэтому вот отсюда мы начинаем ее отдельно разминать и вот туда ее поднимаем, прям поднимаем. Вот, достаточно бывает одного сеанса, чтобы девушка увидела эффект. Ну, как правило, мы все делаем по 10 сеансов или даже по 20 сеансов, да, поэтому эффект будет более долговременный. Ну, кстати, сейчас посмотрите, уже видно, видно, насколько тоненько тут стало. Не, не, сверху, сверху, сверху, да, да, да. С ногой даже с, Сверху, mm -hmm. видишь, насколько тоньше, чем здесь, yeah. вот видишь, тут подвисает, вот, ушел, видно, да? Mm -hmm. Вот, и теперь вот эту часть тоже, значит, мы делаем цифру 4, вот, гонимся вот туда и потом, чтобы скульптурировать пупу, чтобы она была упругая и вот так приподнятая, да, мы просим поднять ногу вот так вот, держи на весу, держи, и в этот момент, видите, мышцы напряглась, мы ее тянем вверх, эту мышцу там толкаем, Выжимаем вверх саму мышцу и поднимаем оттуда. Быстрыми, быстрыми, такими движениями. Выше выше. выше выше могу, да. Выше и чуть-чуть в сторону вот так, вот под таким углом, да. да да вот держись. Устала держаться? Устала держать? Опускай. И вот пошла гиперемия. И мы все лишнее вводим потом... Паховая зону, да. И сюда вот вводим. Видите, складки вообще не видно. Вот этой. Угу. Прямо, прям мягко переходит, да? разгладила складочка. Вот ловить такие нюансы. А сейчас будет сет номер два. Это обертывание спилингом медовым. И снова даю свет. С вами Олег Будвин. Значит, смотрите, в антисулитном массаже все средства хороши. Я уже говорил, даже это комплексная проблема, и поэтому нам надо как можно сильнее пробить. Бережем свои руки за счет того, что использую, допустим, палочки. Креольские палочки от массажа, да, вот пробиваем. Синяков не останется, потому что мы плотно вот покрываем всю ногу, ягодицу. Бамбуковыми вениками тоже можно? Да, бамбуковыми вениками также можно. Также можно ложку использовать, например, для прошлепывания и для поднимания мышц. Вот, конечно, масло надо хорошо смазать, да, чтобы... Не тянуло кожу. Да, чтобы кожу не тянуло И вот массаж ног ложкой. Дальше можно использовать вот такие вот молекулы. Вот тут видите, сколько много выступающих частей и прям вот натираем. На самом деле, mm. чувствуешь, да? Массажеров uh -huh. огромное количество. Их можно найти разные формы и на колесиках. Там, и по 4, и по 5 бывают вот, вот этих вот рожек там всяких, да? Uh -huh. Также можно использовать вот, например, колесики. Роллеры такие. Они делают <свист> вот, разные, например. А, вот шарики у тебя есть такая, да? Например, нашей... такие с шариками. Э, вот эта поверхность, видите, она такая игольчатая. Мы собственные ладошки Спасибо. еще стимулируем, да. да. Так, сейчас одену. Тоже хорошая штука. Угу. шарики Вот. И я человека обычно предупреждаю. Так, а теперь включаем ток, дефибриллятор пошел. И раз. Вот натирается хорошо. Так учитесь, что в банке салитом массажа все делается быстро, энергично, и в основном на поверхность кожи, да, не на мясо мы воздействуем, а на поверхность кожи. Вот видите, как сразу покраснело. Так можно. Использовать и всякие вот такие поточные способы. Это обычно для спины используется, да. Но почему бы нам не растений с таким эспандером? И также некоторые берут вообще терку, такая доска, терка для стирки белья, да. Ей натирают. Вот можно использовать расческу, видимо, она тут лежит. Расческа для, как бы для волос, да? но у нее, видите, шарики на конце. То есть она называется так и называется массажная расческа. Не только по волосистой части головы можно вводить, а можно и натирать вот здесь. То есть, вот всеми способами хорошо терпимо. Угу. Вот, чтобы покраснело. Олег, о, о перкуссион... какая красота. А если использовать, то какую насадку? Да. Вроде, как -то релизм, шарик? Перкуссионную любую насадку, вот двойную такую. Витку? Да. И также используются и банки. Угу. Ну, и баночки. Нет, да. Баночный массаж. Ну, любые они бывают. Я этому силиконовый унес в другую комнату. Вот просто, да, да но ну, чуть поменьше на жесткие. Самодейственные. Самодейственные, да. Банки бывают разные. Ну, сейчас вам принесу еще одну баночку Силиконовый? да. Большая. Так, вот такой банкой, Что да. О -о -о. Сильно присосал, да? Давай, Алексей. Вот, чувствуется, да? Mm. Вот, ну, есть специальная схема в интернете, как по каким линиям ввести, да? Ну, в принципе, наша логика такая, что все движения идут снизу, снизу вверх. вверх, да. Здесь уходим в паху зону сюда, в паховую зону сюда. А, тут по бокам уходим вниз в сторону, да. Если массируем мышцы, то, соответственно, по продольным мышцам вдоль мышц По трапеции до трапеции. Угу. Ну, вот логика, логика простая на самом деле, да? А, детали хороши, все приемчики хороши, да, поэтому э, я с вами не прощаюсь. С вами был олег Гудвин. Будем использовать еще в следующих видео еще кое-какие нюансики. А вы не отключайтесь, оставьте а жмите на колокольчик там, да, и ставьте лайки. До новых встреч, друзья. И снова здорово, дорогие друзья, подруги. Здравствуйте, смотрите, мы сейчас будем делать интересную о, смесь медовую для пилинга во время антисолитного массажа. В смеси продаются очень разные для обертывания, да, их очень много, но вот можно сделать такую самостоятельно. Это мы ложечку взяли кофе перемолотого, уже использованного, да. Сюда добавим мед. Давайте помешаем. Мед желательно не только жидкую фракцию такую, да, а еще и вот зачепнем. зачеркнем чтобы он был вот такой погущит немножко да? сюда добавим соли ложечки достаточно чайной ложечки соль она гидроскопичная она то есть для пилинга использовали кофе мед вытягивает все из-под кожи соль она тоже вытягивает влагу Впитывать вот на себя, да, и соды немножко для защелачивания, буквально пол чайной ложки. Чтобы процессы пошли бурнее. Все вот намешиваем. Это кофе, да? Да, с кофем, с медом все смешали. Кофем. Соль, сода, да? Кофе многовато, да. Ну продаются пилинги с абрикосовой косточкой молотой или там виноградной косточкой молотой. Uh -huh. Так надо будет просто... uh -huh. Друзья, мы снимаем видео, не болтайте там. соответственно разворачиваем бедро и получившуюся смесь то есть уже во время нанесения уже получается эффект пилинга да, потом в душ либо влаженной салфетки можно вытереть. Там чуть капнули, да, вот размножим. Вот, и поскольку это было с медом средство, да, то медовый массаж он шлепками делается. Мы как бы прилепляем кожу и должна отлепиться вот так. Немножко жидковат мед. Да, да, вот так вот, да, да, вот такие движения, такие, как рыбка такая. Вот, ставьте на паузу. Ну и потом можно с этими с этим средством сделать вот Мы, я просто для демонстрации полностью оборачивать ногу не буду, да? Вообще там надо и поясницу включить и живот включить. Так, вот раз, опускаю пускай ногу. Так что я полностью не буду просто просто покажу. Ну, пару оборотов, да? Да, пару оборотов достаточно, да. И даем полежать девушке минут 15, Здесь 15 минут, в принципе, достаточно, потом отправляем в душ. Либо можно одеть брюки сверху, да? Она дойдет до дома, и, в принципе, дома сама снимет, и уже примет душ. То есть пусть она подействует подольше. Чем больше, тем лучше. Такая такая случая... домой да, да, такая, да? Вы так делали, да? Да, да? да, да, да. Вот. Ну, а сейчас вы попробуйте. Вот средство осталось для пилинга с обратной стороны. А ты пока полежи, позагорай. Угу. С вами был Олег Аллах на канале Академии телесно-анитированных практик. У нас еще есть очень много всяких секретиков, поэтому подписывайтесь, будьте с нами, друзья. До новых встреч! Так, продолжаем э, обучение антиселитным массажу. Сет номер два. Это поясница, да, с этой стороны тоже. И ягодицы прорабатываем, да, все уводим, как правило, вот туда. проблемные зоны достаточно быстро часто прорабатываем шестеренками. Э, все приемы, те же, которые были на бедре, поэтому я подробно не буду останавливаться, да, э, вот всякий двойной кольцевой захват кулаком, да, и все уводим вот туда. Потом утюжок делаем кулаком. И с подкладкой руки снизу, да, вот выжимаем как бы вот туда. Достаточно плотно и хорошо. Немножко похоже на пощипывание, потому что я беру не мясо, да, а я беру вот именно кожу и подкожный слой. Вот, есть еще такой прием, когда мы накрест растянули, сжали, растянули, сжали, растянули, сжали. Видите, я У -у -у. вот ухожу, вот, растянул, волокна сжал, растянул, сжал. Да, крестом таким получается, да. Также вот валик катим сюда и сюда, сюда и сюда, от центра к периферии. И быстро, отлично, вот до покраснения все это вот доводим. То же самое, в принципе, делается и с животом спереди, да, поэтому долго не будем. Животом, да, животом. По часовой, да. Стереопии. Давай сразу перевернемся на живот. Перевернем. Поставим под коленки, подожди, подожди, под коленки. Да. Ну и закруглов Чтобы... а тоже будут приходить. Тоже будут, да, вокруг. Соответственно, нет. да. Э, когда мы э, делаем антицелитный массаж, ой, в смысле.. Вистериальный массаж, да, то все движения у нас по часовой стрелке идут, да, чтобы запустить перистальтику Но антисулитный массаж он в основном с кожей работает, да, поэтому мы простираем вдоль косточек, получается, да, по косточкам стараемся не водить. Быстро-быстро поперек растираем. И те же самые движения, да, вот берем кожу, как тесто, складываю, складываем, складываем тогда И уходим в эту сторону, в эту сторону можно и вниз и вверх эти уже если со спины мы делали только в сторону паха да mm -hmm. то тут и туда и сюда также вот растираем сложные места прямо долго долго на одном месте до покраснения да если не, если у кого-то прям большие бока да то можно вот ногу завернуть сюда-чуть и вот как бы вот сбоку. И чтобы... Да, и вот прям работать с этой зоной. А также вот эти вот выжимки, да, вот этим кулаком проходимся. И пощипывание. Терпи, потерпи, потерпи. потерпи быстро часто пощипывание. Некоторые делают еще так вот под да, с подрубанием, Дровосек называется. Техника дровосек. Ну да, я предупреждал, массаж болезненный, но девушки готовы ради красоты терпеть. Э -э -э и потом еще вот мы вводим вот так вот, и тут немножко добавляем энергетики, потому что мы как бы э -э собираем всю вот гадость, которая там энергетически накопила живота, и выкидываем. Мы задерживаем, хотя бы вот там у нас ведро, ведро выкидываем. Uh -huh. Тут действительный принцип такой, что куда мы направляем внимание, там и работает. То есть прямо собрали все и через этот лишний жир выкинули. Ведром, ну, можно вот с бокового, взять и выкинуть. Да. Ну и отдельный разговор про бедро. Берем бедро, смазываем средством ну я пока масло намажу. С каенским перцем. перцем, да, в общем-то приемы все те же самые, да, что мы делали с бедром с той стороны, только здесь, иначе мы... и опять вот эти вот уши, я вам говорил, да, угу. их также вот очень хорошо отсюда вводим с лимфодренажем, с выжимкой вот такой, да, Потом удобно ногу развернуть вот сюда. И с этой стороны. Получается бедро натираем. Далее удобно. Ну, давайте, чтобы не обходить вокруг человека, с этой ногой. Так некоторые нюансы и дополнения всегда есть в нашей работе. Вот чтобы улучшить массаж лимфодренаж бедра спереди, да, во-первых, коленки выше лежат, да, так расслабляются мышцы живота и у нас лимфа уже под гравитацией начинает вниз стекать, да, у нас вся лимфа идет, вот мы помним от кончиков пальцев угу. к центру тела. Но мы усиливаем этот момент таким образом, что кладем ногу себе на плечо и начинаем вот. Прорабатываю все это с, от конечности к центру, да, от периферии к центру. Приемчики еще есть вот такие вот пиления, как бы туда-сюда. Этой рукой, этой рукой и потом обоими руками. Вот. Гравитация нам помогает увеличить лимфоток. И мы дополнительно еще руками сжимаем, расплющивая бедро. И медленно вот так вот делаем выжимку. Можно сразу и две ноги. Ну, давай с ту сторону ставим. На два плеча. На два плеча, да. Ну, можно эротические моменты добавить. Когда вы ушком, например, пальчики чешутся. Очень приятно на бывает. Вот, ну, соответственно, всеми способами выжимаем. Вот, к паховым узлам лимфатическим и хорошим эффектом получается у нас если девушка после этого захочет в туалет а поскольку массаж антисулитный делается на самом деле не полчаса как обычно да, вот да, да, да. да. полтора-два часа то обязательно перед массажем э, ловить лайфхак надо дать попить стаканчик воды хотя бы там 150 200 миллилитров да, и Сигнал того, что вы сделали хорошо, обязательно захочется в туалет. Да? И сигнал того, что вы сделали хорошо, будет покраснение и зуд. Подкожный зуд да, такой, да? да, это значит, что эти клетки начинают делиться, работать там, да. Вот. Так что будьте во внимании, будьте со мной. Олег Алабудин вас еще и не такому научит. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока, будьте на нашем канале Альфа-Топ, Академия Сантирная Практика.